Приветствую любителей предметно-материальной истории. Сегодня я снова в гостях у Петровича с предметами, которые хотел бы отремонтировать. Но не все предметы подлежат ремонту, к большому сожалению. Петрович сейчас объяснит почему. Один из предметов это стаканчик. Скорее всего, это что, кубачи, да? Да, кубачи. Советский Союз. И, и у него отвалилось домишко. Но, скорее всего, на стаканчик наступили, и дно вдавилось. Ну, теперь передаю его ну, Петровичу да. для комментариев. Можно ли и, это сделать? Ну, дело в том, что сделать практически уже невозможно. Почему? Потому что Ежели пропаивать его, ну, можно как бы отрихтовать, подвести, но при нагревании, чтобы ввести сюда припой, вся чернь отойдет. Угу. Потому что чернь сама по себе, она абсолютно легкоплавкая. Там идет, ну, что там, серебро, медь, свинец, серо. Почему? Поэтому, получается, такие вещи, даже не слабо продаются, как вторичное сырье, потому что... Ну, В ломбардах не любят, да, принимать? Нет, его не берут, оно не, его нельзя переплавлять. Если, или, или нужно отдавать переработку на финажные фабрики. Угу. Вот. Значит, ну, как... Просто как декоративный какой-то стаканчик для карандашиков. Это еще, ну, как бы можно сделать. Отстучать, бы. условно Отстучать, говоря. Отстучать, да, да. И, и вставить, и чтобы оно просто ну, держалось. и там. очень сильно похоже, что он такой, не, не пятидесят. Ну, не, не, не для питья, да. Понял. Так что... Ну да, и потом это же будет ну неинтересно, или подпаивать оловом. Не-не, ну, не, не, Бога будет выглядеть. Значит, я. делать лазерной пайкой, тоже кто тебя умным назовет количество тут, оно, mm -hmm. стоимость этого стаканчика и стоимость пайки. Так, да. следующий предмет, маленький. А, вот этот? Да, рюмочка для а, ликёра да. 84-й пробы. 19 век, да. и у него, у этой рюмочки, вернее, откусили обломили кусочек Ну да, ободка. Ну, пойдет, я не знаю, вот как это, вот, Алексей, ну как это, брать на лицевой поверхности и поставить э, пробу? Ну, очень часто это делается. Ну так, ой... В принципе, можно ее выровнять, выровнять, а вот эту вещь подпаивать а только А зачем нет. подпаивать, если можно обрезать ободок и завернуть новый? Можно ли это сделать в домашних условиях? Давай предмет но я был, да, но Видите, дело... вот рюмочка и, Шо, и вообще кусок новый ободок. Сделать. Да, вообще новый. Я бы сделал здесь вообще новый ободок. Этот кривой мы его не выровняем совсем никогда. А обрезать его и завернуть новый. Можно ли и как это сделать? Дело в том, что сам этот стаканчик, он делается дефолкой на, на станке. Это чтобы делать об, отдельно приспособу, потом Я выворачивать, через, это, это, это, это трудоемкое, ага. Знаешь, вот полу, ну часто... То есть его надо отстукивать на специальной форме, да, да получается? Да. Вот специальная форма, да. Она надевается -а -а. и все. И у нее юбка да. такая, ну, которая... Ну, по идее, по идее, она на, на, на, на а заворачивается как потом? Заворачивается так же, да. Тоже Это гладилка, Да, гладилочка. Да? Ты Подожди, это ее... Подожди, это 19 век. Ну и что? Дефолка. А -а -а. Да. То есть специальная заготовка, которая да, позволяет задохнуть да, аккуратно да, и да, ровно. Да. В ну, домашних условиях такое сделать невозможно, так я понимаю? Ну, ну это затратно. очень тру затратная, затратная трудоёбка, имеет потому что оно не имеет смысла, Всё это одно такое. Идет. А без вот этой дефовки выпрямить, юбку сделать новую, это тоже не ведь Ну, видишь, она геометрически должна быть очень ровная, да. хотя не извини, вот тут вот резьбу делали, там, ну, ты бы... Слушай, так он и сильно помятый, и здесь сильно. Так она нагревается. Да. Она вся уже да. это брак. Брак? Да, это заводской. Был... Нет, это уже брак пользования. Ну как, его <смех> лом. Ну вот. я понял, уже все восстановление это... не Нет, не, ну как, вот если, например, сильно руки чешутся. Не-не-не, вот не, Петрович, понимаешь? то чешутся, то вмятины, это все понятно. Деревяшку взял, вот с этим что сделать? Ничего. Нет, ничего, нет, все понятно, нет. Так, еще один предмет уходит в лом, условный. Mm. Третий предмет, ну, с да. которым я пришел к Петровичу, это стаканчик. П это Вьетнам. Да, да. Конец 50-х годов, когда Вьетнам очень дружил с Советским Союзом, они поставляли подобные предметы. Ну, Алексей, так тут тоже, видишь, ты уже равнял его, да. пытался, да? Ну вот. Дело в том, что вот эту форму, геометрию, тоже делали по оправке. Uh -huh. Он состоит, этот стакан из двух элементов, вот этот ободочек, он, это отдельный элемент. Значит, когда сам стакан они натягивали на форму, uh -huh. очень простая работа. Но чтобы вернуть ее сейчас в исходное состояние. Нужно такую же форму. Ну, это. Все, я понял. То есть остальное все варианты. Это а закат были... солнца вручную, можно сидеть, от нечего делать, на резиночке да, выстукивать, выстукивать. Спа... Выстуквать, свинцовым выстуквать. карандашиком. Да. Я понял, Петрович. И тут уже кто-то кто пытался. Так, а и, другой ну, вопрос: а и... если отрезать вот этот. Вот а, не, ну вообще вот так срезать, да, И это будет, будет стаканчик, замечательный стаканчик, стаканчик, как вариант. Да. Да? Ну это мужа. Ну Мы вот. Только ну вот по вот эту часть, позади. Позади, да. Да? Да. да. Ну, Как вариант. Ага. Получится? Получится. И тогда да. кривизна уйдет вся. <laughs> ну да. Так она тут, она и кривизна-то вот где начинается, видишь? Ну да. вот по кривизну да. может по и обрезать. По кривизне обрезать, да. И получится стаканчик, так я понимаю, без ну, оправки. Да, да. Да? Да, можно. Ну вот, друзья, видите, один... Ну тут тоже, смотри, что-то... А, это вьетнамская девятисотка. Девятисотка. Ага. А, советская стоит 875-я. Ну не было другой. Ну да. Ну, не знаю, что, будем стучать или как. Не, обрезать будем. Ну, сейчас обрежем. Обрежем? Да, это ну, это ж как. Сейчас вот мы... интересно, как мы ровно обрежем. Как? Разметочку сделать вот так вот. Посапай. Вот где вмятина, нас, по самой вмятину. Ага. Так. Вот она. Не мелковато ли это? Что? Блин, да? Что ты имеешь в Ты сильно не царапай ее, чтобы Так, не, будем пилить это Подожди, мы шпилим по вмятинке Вот вмятина где заканчивается ну, да. Вот она, то есть мы вот по вот это Вот здесь у нас да. пройдет рез, да? Так я ж, я отметку делаю, по которой попилить А, все, я не пойму, что делать Угу. А то ж мы можем его идти в сторону. И отметку ты делаешь по самому ободку, что ли? Нет, вот. Вот, видишь? Да. Вот сколько тут получается. Три с половиной. Это ты взял да. самый край вот этой вмятины, да? Да, самый край. Ну, мы попробуем, да. Или ты... Хочешь, чтобы чуть побольше. Ну, край вмятины, чтобы ушел, чтобы вмятин не было. Чтобы край ровный был. Обработать его Уже. наш докон потом и загладить все. Ну да. Правильная мысль? Ну правильно, да. Чтобы предмет вернуть к жизни, и он был такой более менее приличный. Уже кривым никто пользоваться не будет. Правильно? Ну понятно Так, так, так, так, так, так, так. Ты знаешь, можно. А может все-таки постараться выровнять. Да ну кривое будет, Петрович. Там еще это сказал трещина. Ну и зачем это ну, делать? Да. Обрезаем. Угу. Мы не выровняем без оправки, это правильно сказал. Я да, так да. и подумал, что надо или прокатку какую-то, или вот оправку. Ну, прокатку. Чтобы оно одинаково. Так. Одинаково не сделаем. Ну-ка. Эй. Точно, самый-самый-самый, самая самый, самый умятина. Ну, будет чупай будет пилить. Или что-то диском просто потом фрезой? Да нет, этим лупчиком. Ага. Не жалко будет, не? Что? Кривой край, точно не жалко. Так хоть предмет вес был? вес уйдет. Кто знает, сколько он весил? А да. вообще-то, да. ну вообще-то. когда ждет ну это пойдет в ремонт конечно О! Ну, ну, вот. этот. теперь его чуть-чуть обработать и все да ну да Okay. еще. Все, mm все. -hmm. Mm -hmm. Всё. снова ну поля, не полирнуть только да, не я не. Я уже сам вот, вот и все вот друзья из кривого стаканчика Дай. за пять минут петрович сделал абсолютно шикарный ну. стакан и, кстати, года, вот этот заворот. Он не очень неудобный был для того, чтобы ну. пить. Ну, видимо, вьетнамцы пьют как-то по-другому. Они по... залпом не могут, цедят языком слизать. А у наших принято так, чтобы можно было опрокинуть в глотку сразу. Ну а два предмета, к сожалению, уходят в утиль. Так, хотел бы спросить у Петровича по очистке медных монет и серебряных формулу какую-нибудь химическую. Егор Красильников интересуется. Повторяю вопрос. Какую-нибудь химическую формулу так, по очистке медных и серебряных монет самая самая простейшая вещь конечно быстро она не делается обыкновенная э, лимонная кислота только ее не надо делать слишком концентрированную примерно 5%. Ну как у чтобы ты можешь даже так на язык попробовать абсолютно безвредная и я, вот у меня стоит трехлитровый баллон ну, там вот есть вот этой э, лимонной кислоты, если нужно, кинул ее 2-3 часа может там и, и день потом вот достаешь элементарно с, с, с порошком э, этим для мытья посуды промыл все и серебряные и медные и серебряные и медные нулячие получаются замечательно ну, да. А вот это там, знаешь, вот это вот фокусы там пишут, что-то там алюминиевая фольга, соль. Я пробовал, офигенно получилось. Ну получается, но зачем это? Ну, уничтожается, не слой серебра получается такой белесый налет. Ну да. После лимонки, кстати, там, тоже есть. Ну такой. понимаешь, там же опять таки этот хлор, алюминий, там немножко. Не знаю, лично мне не нравится. Я понял. Ну, на любителя. И просили показать еще э, твою шпионскую эпоксидку. А, -а, а, сейчас. Это не эпоксидка. эпоксидка. Ну, клей двухкомпонентный. Угу. Как выглядит? Окей, Итак, И дальше. комментируй, что ты ими клеишь. Да, видно. Ну да, акипокс. Значит, э, ну он у нас в Краснодаре продается в. Ты не э, знаю, где продал. Лучше расскажи, как он действует. Действует очень хорошо. Прода схватывается, он только через часа через три. Так что его можно двигать, что-то э, добавлять, убавлять. На второй день, через сутки, у него уже прочность такая серьезная получается. На третьи сутки у него прочность такая, как у настоящего камня. Значит, тем же Долго играющий. Да, да? Долгоиграющий, да. И, значит, даже было так, что мы заполняли трещины в, ну, в Малахите опять-таки, брали там дробленый малахитик, смешивали, заделали, крупная была трещина. Потом, когда заполировали, отличить практически невозможно. Но она применяется для склеивания камня. Отлично. И вот, да, и вот, ежели, ну, те, те люди, которые... Ну, уже часто сталкиваются с, с каменными работами, знают, что вот эти вот продаются слэбы, такие каменные, э, вьетнамские, ребята, а там все трещины, трещи, трещины в камне, они все заделаны смолой, вот, так вот такого невероятно. типа, да, да. Ну, ну, спасибо. Вот. Так да. Следующий вопрос. Владимир Губин. Доброго времени суток. Меня волнует вопрос. Чем можно очистить латунный или бронзовый оклад на старой коне, который имеет въевшие, въевшиеся, застывшие следы исторической грязи и сверху зелень от пасты Гоя, которая видимо, видимо, хотели очистить ребристую поверхность оклада. Оклад снять невозможно. Он прибит гвоздями к сверху с загибами на совесть. Нет, такого не бывает, что нельзя снять. Ребята, маленькие, аккуратненькие бокорезики. Вот такие вот маленькие бокорезики. И аккуратненько, лучше потихонечку, потихонечку вытащить все эти гвоздики, сложить их отдельно, снимаешь это так окладик, и опять тот же самый вариант. Ложащий 5% раствор лимонной кислоты, и через сутки спокойненько, с мылом, щеточка зубной щеточкой, все это смывается великолепно и пасту гое, но пасту ГОИ нельзя применять для окладов там потому что ну, часто же там вот эти вот узорчики наносились, они там, ну, или чеканочкой, или резьбой, то паста и заглаживает, и оно ну, смотрится как-то ну, не, не очень серьезно. Поэтому просто нужно помыть. Если, там, снять все-таки, какие... наверное, все-таки с дерева снять, да, и потом... С дерева, да, надо... Еще почему? Потому что, ну, такое большое количество приходилось делать, ты снимаешь, то как раз вот под латунной э, вот этой вот э, окладиком, там много нехороших вещей, что приходится там саму живопись защищать. Нужно а. смывать, смывать желательно, значит, прокрывать потом галлютином. За годы грязи набивает. Да, грязи там все, но мухи там... Да, мухи, это дело такое. Да, ребята. поэтому только снимать, да. разбирать. Еще вот, кстати, говорю, пускай люди там смеются, но самый оптимальный рецепт для снятия, как это называется, засиженность муха. Ну говно мушиное. говно, слюни, и смывается все. Ни спирт не берет, ни какая другая смывка, а человеческая слюна да, Да, да, да. Вот лайфхак, друзья, чем смывать мушиное говно. Да, можно выпить грамм 50 водочки. Тогда вообще будет, понимаешь, слюна великолепная. Я не знаю, я там же иногда захожу в этот, в твой YouTube, да, когда у меня, когда у меня время есть, я иногда там подписывал. Ну, а, а потом уже почему-то приходят мне вопросы на мою почту. Там что, ссылка есть на мою, да? Нет, там же ты а, Кулеш, когда, с... а, когда я пишу ответ. А интернет автоматом возвращает на мою почту. Да. Ну, ребята отвечают там из Сибири там что-то кто-то там, со Свердловска были, потом, как он, Екатеринбург, Екатерин. Пишите вопросы, да. нам приятно, а вам интересно. Да. Че, мне не жалко абсолютно. Вот, вот вопрос пишут вы используете лимонную кислоту, Кубанская забава? А, при чем здесь а можно ли использовать другую кислоту? Будет ли она также очищать? Но нет, вы, друзья, Кубанская не да, забава, это да, очень дорогая да, лимонная да, кислота. Да, да, ее можно купить только у нас да, по нашим ссылкам. Да, да, и продаем мы ее довольно дорого. Рубль одна крупинка. Друзья, да, вот такую дурь можно да, в Ютубе писать, да, обманывать людей. Да, но мы таким вот, не тогда. занимаемся. Мы не... рассказываем рецепты описанные годами, годами испытанные, да. столетиями. Но дело, дело в том, я почему сказал про лимонную кислоту, потому что это ну, самый общедоступный, самый дешевый материал. Когда я пошел в астрономию, купил, и все, никаких проблем. Значит, есть еще другие органические кислоты, которые тоже чистят. Извини, желудочный сок человеческий, это тоже кислота, но она в основном состоит из э, соляной кислоты, хлористый э, водород. Это ж напугают формулами. Да. Вот. У меня есть там и другие кислоты, любая органическая кислота, но она э, из всех органических кислот лимонная кислота самая дешевая. И самое, можно сказать, безвредное. Для предметов? Да, для предметов, конечно. Смывается легко. Ну, химию надо учить. Хомченко, там, Менделеева, Дмитрий Иванович. Значит, там что ну, было. вот как откроем курс по обучению ну, реставрации да. ну, антиквариата. Ну, например, тот же вот, уксус, если возьмем. Ну, уксус, ну, это дорого. Ты понимаешь, о чем дело? Ведь э, если вот уксус, э, уксус тот пищевой, он уже идет э, 7%. Э, хотя вот концентрированную уксусную кислоту купить практически невозможно. В это Советском очень, Союзе еще было. Да, уже. это очень. А, ледяная кислота. Ну это вот. Ну, поэтому говоришь то, что. Э, почему мы говорим, как это сделать на коленке? Все очень просто. Взял, сделал, все нормально. Пошел, купил пакетик кислоты, очистил несколько да. килограмм серебра. Элементарно. Да я не знаю, килограмм, я купил лет пять назад, была техническая лимонная кислота. Там вообще копейки она стоила. И у меня до сих пор... Тоже губанская забава? Нет, не это, она губанская забава. Ой, ёлки. ну да, люди же хотят, знаешь, так, чтоб такое сделать, чтоб ничего не делать, и чтобы потом было много денег, и чтобы мне потом за это ничего не было. Да, да. я же таким. Все, Петрович. Так, да. друзья, мы закончили а, ответы да, на вопросы, что, закончили пи реставрацию. Пишите, я могу ответить, а потом перейдем на прямой контакт. Пишите Кстати. в комментариях вопросы, а мы с Петровичем либо Пойдём. ответим в формате видео. Uh -huh. Видео такой лекции, либо Петрович сможет... А ответить. где этот московский Алексей пропал куда-то? Ну да, что-то тара-тара, что-то обещал приехать еще давно. Может, дела ну. какие. Алёха, привет. Это Если что, что говорит, заходи, будешь в, будешь в нашем районе, заходи.